Проблема еще заключается в следующем, в отношении того, где же брать деньги. Есть определенное такое золотое правило накоплений. Ведь когда мы начинаем значит, думать про то, что хорошо бы начать сберегать, хорошо бы вот что-то отложить, вот эта воронка, тоже комментирую, что я рисую, вот воронка. Вот сюда у нас, наши доходы поступают. Что мы делаем, да? Вот мы включили кран. Конечно, вначале мы какие-то деньги тратим, еда, еду. Жилье, может, какие-то бытовые, значит, вещи, да. А потом, значит, сюда, мы, значит, у нас денежки утекли. Вот здесь вот мы, наверное, тогда поставили, может, такое-то там обучение, там какие-то технологические новинки. Вот сюда денежки утекли. Ну, может, тут еще отдых добавили. А вот здесь вот у нас что уже осталось? маленькая капелька это мы вот на и накопления тратим так не работает не работает так потому что так никогда ничего не остается нужно сразу же просто поменять краны вот этот кран сюда вот это сюда а сюда поставить накопление то есть решили вы откладывать соответственно значит начать хотя бы вот с нуля создавать финансовый резерв как Дали распоряжение банку, сейчас банки все автоматически, на сберегательный счет, пополняемые, неснимаемые. Дали распоряжение банку, направлять сюда. Начните хотя бы с 5%, потом 10%. Создаете, создаете финансовый резерв, продумаете финансовую защиту, идете уже дальше. То есть это уже на автомате, соответственно, такая привычка обретается. Просто нужно переставить краны. Вот э, мои клиенты, когда мы начинаем работать, они, они всегда признают то, что ну, где-то в течение, наверное, полугода уже, совершенно точно, просто не замечает, что входят деньги вот сюда вот. Просто не замечает. То есть автоматизировать данный процесс. Можно также автоматизировать, там, открываемую какую-то накопительную инвестиционную программу за рубежом, автоматизируем процесс, чтобы это было вот просто на автомате, чтобы вы об этом не помнили. И тогда вы уже живете на те деньги, которые есть, распределяете те деньги, которые есть.